В нашем городе, по центру, по самому центру, на улице Незалежности, которая, кстати, когда-то во время войны называлась Адольф Гитлерштрассе, Ковали. А у нас есть теперь фестиваль Ковали. Каждый июнь каждого города на площади Шептицкого. приезжают приезжает Ковали со всех стран мира, с Европы. Куют различные изделия. И вот одно из таких изделий-дефиз-подарков, мы имеем и видим по центру города. Кто не знает, это каббалистическое дерево жизни. С точки зрения христианства и с точки зрения духовной картографии это вообще неприемлемо, потому что не деревья жизни – основная идея, жизнь в Иисусе Христе. И никакие каббалистические деревья жизни не могут быть, если глубоко посмотреть на теле христианских городов. Мы здесь имеем множество символов, нейтральных, полунейтральных, в какой-то степени позитивных и крайне негативных. С помощью таких памятников, с нашей точки зрения, Сатана закрепляет свои позиции картографические. Территория, на которых стоит подобный памятник, и не является благословенной, Хотя мы видим сейчас змея, держащего яблоко в своем роту. Это в какой-то степени библейский символ, Однако другие символы крайне не божьи, крайне не божьи. Здесь мы даже видим дьявола, вы видите, с раками, с какой-то палкой, дьявол. Мы видим разных птичек, видим много символизма. Вы знаете, на символы люди обычно не обращают внимания, в связи с тем, что необходимо много знать, много литературы прочитать о символизме разных народов и наций. Однако к символам надо относиться очень аккуратно, так как символы в своей основе могут быть негативные. Люди даже вешают здесь замки. Это, вероятно, они думают позитивный пророческий акт, как связанная судьба, связанные сердца друг с другом. Второй памятник в таком же ракурсе, чуть поодаль от первого, с правой стороны от стомат корпуса, на улице незалежность, если стать стомат корпусу лицом, и мы видим на этом памятник также языческое солнышко, какие-то колокольчики, небожие символы. Картографически это не есть позитивно на теле наших городов. Для того, чтобы проанализировать все символы данных памятников, надо прочитать отдельную лекцию. Однако общая информация заключается в том, что необходимо аннулировать влияние данного памятника. Мы видим на дальнем ракурсе языческое солнышко, вообще почему-то Кували очень любят языческие солнышки. Одно из таких солнышек стоит на площади Шептицкого. Большое языческое солнышко, на котором есть и немецкие, и тибетские, и индийские, и китайские символы, которые в какой-то степени имеют резонанс в духовном мире. И этот негативный резонанс необходимо адолировать. видим на самой верхушке языческое солнышко. Ну, как может быть языческое солнышко в христианском городе, в христианской стране? И она смотрит своими глазами на всех нас. Там было око в треугольнике, здесь языческое солнышко. Все-таки позитивно образование, все-таки бывает полезно читать книги. Мы видим различные непонятные символы. На одной из стен детской библиотеки на площади Мицкевича мы видим орла. Вероятно, это австрийский орел. Специально реставраторы оставили его для нас. Мы видим также странные скульптуры в неоклассическом стиле, то есть в новом стиле. Вероятно, это какого-то святого это необходимо подписывать, потому что, судя по выражению лица, мы могли бы и не понять, что это святой. Далее мы видим подобные изделия из металла перед ратушей. Это этот также подарок фестиваля Ковалив. То, что мы бачим, какие-то пташки, какие-то колеса, стыну, за ничего страшного в принципе нет. Але попри ці нейтральні або напівнейтральні символи, обов'язково ховаються і негативні. Тобто треба пильно дивитися. Зараз ми бачимо якихось ворон чи круків, до чого це у центрі міста, що цим метец хотів нам сказати, так до кінця і не зрозуміло. Ми бачимо пташок, це є позитивно. А також незрозумелые моменты. Бачим, что какая-то букачка на листочку повзе Все это очень мило. И снова мы видим язичницьке яйце на перед ратуше. Як же було колись сказано, це є контролюючий маленький пам'ятник, Маленькая скульптура, яка, можливо, контролирующий момент має в собі щодо ратуши. Ось це язичницьке сонечко на площади Шептицкого. Тут є безліч негативних символів. Просто безліч. По одному цьому сонечку можна написать диссертацию по негативным символам. Мы видим какое-то надкушенное якусь какую-то квиточку, какую рогулинку. Все это, с точки зрения митців есть мистецтво. Просто бажано, бы нам это пояснювати, чтобы мы это понимали. Они говорят, читайте книжки. Ось мы и читаем. В результате мы видим разные свастики, разные ромашки, разные сонечки с рогами. Мы видим неясные монументальные всякие моменты, особенно тобто то есть круглые. Это что до сонечок, и сонечек, это очень близко. Якесь кисубличем мы бачимо, что это за обличчя також неясно. Это сонечко має багато променів, небожих. Тут есть мемориальная дошка, яка говорить про все всякие финансовые группы, які були спонсорами цього проекту. речі, це сонечко намагалися вкрасти. Я не знаю, как можно было вкрасти тонн. По центру мы видим символ абсолюту, це трика вниз с такой загуленкойю и рукам, яка обімає. Це символ абсолютно інду-китайський. Надзвичайно недоречно. ми бачимо разбите сердце. До чого, до чого это разбитое сердце? Сей за У нас и так много разбитых сердец. До чого это? Еще раз и еще раз я запитую: а что этим хотел сказать медець? От кораблик, Это уже трошки лучше это какие-то детские блии, это приятно. Вот это свастика, это совсем, совсем не потому что свастика это не є німецький символ, это є тібетський символ, и она бывает закручена в правую сторону, бывает закручена в левую сторону. Кажут, что в левую сторону это руйнування, в правую сторону это на Но в любом случае это не є Божий символ. Вот такие языческие, масонские, магические момент.